ребятишки братишечки всем приветики <смех> всем приветики ребята короче решил я тут небольшую серийку записать ребята пока сейчас поедем до места я вам короче вкратце накидаю по чем хотим с мечом что мы хотим сделать ребята многим игра нравится многим игра там кому-то может быть не нравится я знаю но я бы вам сейчас хотел показать одно местечко здесь ребята я вообще очень сильно подготовлен ну, для нифига игра как громко ребята как игра громко так, у вас игра капец, как громко. Подубаял нормалек. Короче, ребята, я хочу вам показать местечко. Достаточно прикольное местечко, ребятишки-братишки. Оно скрытое. Многие про него знают, многие про него не знают. Но я думаю, именно подписчики моего канала навряд ли о нем знают. Потому что это место находится на аэродроме. И там можно достаточно прикольный лут полутать, ребята. Вам за королевские лайки, за ваше огромное спасибо, ребята. Если нравятся видосики по скаму, обязательно пишите, ребята. Будем дальше снимать какие-то интересные места, ребята. Очень прикольно. У нас сейчас на дворе ночь, но это для нас, в принципе, не помеха, ребята. У нас, получается, скажите мне, я вам скажу, у нас э, есть ночное видение. Я туда собрался вообще, ребята, очень жестко. У меня пистолет, мы палет все есть, ребята. Обязательно, ребята, ставьте ставьте лайкосики, пишите комментарии, если хотите, видосики по скам, ребят. Канал надо развивать, надо делать видосики. Выживалки очень многим нравятся, я знаю, что очень многим нравится. Многие любят вечерочком там с бутиком на диванчике Или уже посмотреть, как кто-то выживает, кому-то делают больно. Боты всякие, зомби, ну и так далее Короче, ребятишки-практишки, обязательно пишите Пишите и ставьте лайкосик, ребята Мы сейчас выдвинемся Место там очень достаточно опасное Я собрался реально как тигриный воин, как лев, ребята, реально Ля, так до сих пор, кстати, болею Ухо такое у меня не работает, видите, у меня наушник в одном ухе Ну ничего, ничего, поправимся, я думаю, все будет нормально Обязательно, ребята, ставьте лайкосики, пишите Дальше будем делать вот такие вот вылазки на интересные места в скаме Сейчас у нас там... Ой, Ля, понимаю, пацаны, сальто-моральто Ничего страшного, не ни вас везет, не вас рулит Если честно, не вас бы можно было бы поменять, конечно, на другую машинку Которую поменьше бен хавает Но, ну, в принципе, что-то мне вот это его прям Лять в дух! Понимаю Это прям не Васик мне в душу запал Это мой первый автомобиль здесь в этой игре Поэтому, как бы, ля, он не Любодорок, понимаете. Мы уже с ним, у нас уже с ним связь. Она меня понимает, я ее понимаю, у нас с ней любовь, короче, все такие дела. Но ну, я думаю, вы понимаете, да, о чем я ля. Это любовь. Да, она ломается, да, она, она вся не очень цасная, она не очень красивая, она очень прихотливая, она постоянно лагает, она забавно. Ну, я ее люблю. Я ее люблю, мы с ней одно единое целое. Поэтому, как, ребята, вот так вот. Не хочу никуда эту не выделить. Удив... Девать, видите, она даже у меня не переворачивается Местами переворачивается, но видите, она такая Типа, ха, -ха Опа, опа, а нет, нормально, и на колесике Опять ну потому что у нас не любовь, поэтому Вот так вот как бы, ребята, сейчас мы выдвигаемся Туда, тут ехать в принципе не очень далеко Не очень далеко, ребята И будем залазить, будем залазить, ребята В секретный потайной реально на самом деле Так, где у нас, куда я еду Да, я практически уже здесь Нива, ну вот, только сказал И на бачок ее завалил, понимаю Так ну да, в принципе можно отсюда Можно прям с краешку, ребята, туда зайти Я не знаю, откуда лучше, если честно, заходить С середины, не середины, ребята, если честно Ну давай попробуем с краешку поутаться, посмотреть Там, по-моему, заход такой, ну, конкретный В середине, или лучше все-таки зайти оттуда Откуда мы знаем, ребята, с середины я знаю там Движения все вот эти, короче Примерное месторасположение Давайте с серединочки зайдем Зомбей вроде нету, да, не очень много не заспавнились они, не успели еще заспавниться. Но они запросто могут заспавниться, ребята. Сейчас мы будем сюда заходить. Будем сюда выдвигаться. Ребята, за ваши королевские лайкосики, спасибо от души. Так, выходим. Вроде других игроков не вижу пока никого. Давай, выходи. Ля, мой просто воин. Воин, воин. Давай, закрывай. Сейчас мы, короче, ребята, ночнуху выключим, я вам покажу, как это все. О, видите как. Но фишка в том, что. Фишка в том, что, ребята, так или иначе, в бункере будет темно. Поэтому, как бы, ребят, конечно, можно было дождаться типа дня, не дня, но, ребят, это ничего абсолютно не изменит, потому что в бункере реально очень темно, и там по-любому надо будет с ночнуха ходить. Видите здесь как? Здесь темно. То есть, если бы даже на улице было светло, в бункере будет все равно темно. Поэтому, как бы, ребят, я хотел, думал, дождаться утра, думаю, а смысл записывать дорогу только, когда светло, а в бункере все равно будет темно. Поэтому как-то, ребята, ля, вижу самолетики, ребят. Давай ночнуху врубаем поехали мы очень поздно ночью на стриме сюда как-то ходили ребята но не все это видели можно конечно поутать. так девяточки я забираю ребят я много хлама не буду собирать с собой потому что я уже заряженный ну просто капец ребят честно опа опа пацаны первое первое кстати ребята многие не видели я собрал здесь себе небольшую дакан ну что ты так долго открываешься-то? все открылось вот такую, ребятишки-братишки, снайперскую винтовочку я себе уже собрал тут. 22-й калибр, ребята, это вообще по сам, Ну, если честно, это такая... Как сказать? Как сказать? Эта винтовочка, ребята, очень слабенькая. Она на зайца. На зайца, короче, на уточку. Такая, знаете, слабенькая. Но она, в принципе, зомби и ваншотит. Если стрелять им в черепушку, она зомби, ребят ваншотит на самом деле. Да, так что, типа, камон. Лучше иметь хоть что-то, чем не иметь ничего-то. Планочку, вот вижу, патрончики 22-го. Это вот мои как раз патрончики, мы их обязательно будем собирать. Так, осторожно, вот здесь уже ребята могут нам раздать. Вот здесь уже нам могут раздать. Всем привет, Свар, Дорого, брат, дорога. Так. Ну и потихонечку, ребята, здесь реально можно огребсти люлей. Здесь реально очень опасно. Опачки, блядь, я его слышу, пацаны. Он пикает. Ля, если он на меня побежит, мне, наверное, лучше бы все-таки использовать пистолетик, ребята, да? Я, наверное, возьму пока, ребята, девяточку свою, сосную. Вон он, вон он, ребята. Ну-ка, давай его сразу чпокаем. Хорош. Сразу минус зомбарек. Там еще один у нас плотненький стоит. Их даже двое тут стоят, ребята. Я сильно не, не буду выпендриваться. Я буду работать, ребята, с пистолетом, буду работать э, со снайперкой. Буду работать как настоящий профессионал, пацаны. Ну, я просто не понимаю, зачем, ребята. Ну просто зачем, ребята, лутаться тогда, да? Так, проверить патроны. Зачем лутаться? Зачем все собирать, если потом это ничего не использовать? 15 в обоими нам хватит. Реально, пацаны. Зачем? Зачем тогда? Да, у меня есть меч на всякий случай, ребята. Ну, для чего лутаться тогда, понимаете? Зачем тогда становиться тигринным воином, львом? Понимаете, если ничего потом не использовать, ни пистолета ничего. Ну это дичь, да? Вы согласны со мной? Я думаю, вы со мной согласны, ребята. Возможно, кур курьезные моменты, возможно, мне дадут пизды, возможно, ребята, мы отсюда не выберемся, это все возможно, как бы, да? Возможно, заматокские солянчики. Но мы по попытаемся потихонечку, ребята, как-то пробираться, попытаемся потихонечку здесь поутаться. Вижу терпилу, ребята, будем работать. Будем работать потерпили. Давай, дыхание затаи. Оп! Выстрел. Попал ему в спину, ребят. Попал в спину. Он не поймет, откуда по нему стреляют. Еще давай. Не может показать Видите, у меня навык винтовки очень слабо прокачан пока. Чем больше стреляешь, тем потом, пацаны, все лучше и лучше будет. Понимаете, персонаж прокачивается. Опа. Понимаю, пацаны, не перезарядил. Один патрон, ребята, в ней, к сожалению. Один патрон, нету никакого. Ни магазина, ни барабана. Но это, ребята, больше как это, знаете. Ну-ка. Хорош, пойдет, сразу заряжаем ее. Это больше, ребята, такая, знаете, мелкокалиберка, такая она, короче. Ну, блин, на нее патроны кругом валяются, патронов на нее очень много. Как бы, ребят, поехали, ребята, лутаться. Я знаю, здесь, короче, можно подняться по лестнице, спуститься вниз. Здесь очень классно есть всякие штуки, дрюки. Вот этот порох, шморох мы собирать не будем, нам это не надо ничего, ребят. Честно, гвоздики, это все шляпа, мы сюда пришли не за этим. Будем пробираться вглубь, ребята. Будем пробираться в вглубь. Так, что у меня? Пистолетик, да, у меня пока заряженный. Осторожно, берем. Так. Блин, катушечка рыболовная. Я все вам обещаю как-то сходить на рыбалку, ребята, но мы все удочку не можем найти. Нам нужна удочка, ребята. У меня, в принципе, катушка и леска все вот это есть, мои хорошие. В принципе, это все у меня есть, да. Но у меня нет удочки самой, понимаете? Палки, палки вот эти прям самой, телескопички, да, и так далее. Нету. Нету пока. Я думаю, возможно, мы найдем ее. Так осторожно здесь можно реально грабить. Выбежит какой-нибудь здоровый зомбак и нам хана. Рутать я все прям подряд, ребята, не буду, потому что серия очень сильно затянется. Как бы ля. Вот видите, патроны просто падают. Вот от э, 45-ка очень распространенный патрон, 9-ка и 22-й патрон очень распространен. Их прям можно, ребята, смело тратить. Э, собираешь пистолет собираешь винтовочку и погнал и погнал работать этих патронов тут ну жопа ешь на самом деле вот таких и можно прям работать уже с оружием с какого-то не обязательно прям постоянно мечом всех здесь крошить как бы да ну меч это конечно круто пацаны я не спорю ну ля пистолета пострелять поприятнее отвертку обязательно ребята берем если честно я все отвертки попросирал потому что я очень много утал дропы очень много утал дропы так кро здесь нам мешает очень много утал дропы у меня отверток нету, ребят, на самом деле. Так, это что у нас здесь? де сайт какой-то хз. Что это такое, ребята? Я не знаю. Так, а там свет есть, интересно? Да, здесь, смотри-ка, здесь свет есть. Дверь, если честно, надо бы за собой закрывать. Ну, ладно. Посмотрим, что здесь. Вот, видите, 22-й калибр. Просто его здесь огромное количество 22-го калибра. Просто жопа ешь, ребята. С мелкашки можно стрелять. Прям, ребята, навык винтовки настреливать вообще прям пацаны ну прям огромное количество здесь этого патрона ребят, а не понял, а это девятка это девятка, все ребята, сорян, понимаю ну мы сейчас их короче сделаем патроны 308 бронебойный, я кстати нашел здесь офигенную винтовку, какую-то слонобойку блять, которую бошки отстреливают, ребята только так, только на раз, ребята бошки отстреливает. но она слишком мощная, я считаю пока для вот этого похода, если честно я не знаю, там просто дурь машины какая-то Плюс, ребята, я собрал <coughs> винторезочку полностью, вообще, ребята, с прицельчиком, вообще, там, сласная винтовочка, да, знаете, такой винторезик, винторезик, знаете, такой, да, но я пока его не юзаю, потому что для него патроны очень, как бы, ну, тяжело найти, тяжело найти для него патроны. Так, я надеюсь, запись не остановила, мне что-то залагало тут, лишь бы запись сохранилась, лишь бы все было хорошо. Потихонечку, ребята, аккуратненько заходим вглубь сие безобразие, где-то в середине, так. Не вижу зомбари. Чем дольше мы, ребята, находимся здесь, чем дольше мы, короче, тут сиськи сискимнем, тем, запомните всегда, да, мало ли мы что-то будет играть, тем больше зомбей заспавнится, ребята. Здесь, я как понял, разработчики для оптимизации, в угоду оптимизации, делают так, чтобы зомбари не спавнились сразу большой кучей, понимаете, да, это нагрузка на процессор, там и так далее, бла-бла-бла, вот это все вы понимаете, да, чем я... Здесь зомбари спавнятся постепенно, потихонечку, полигонечку зомбари здесь спавнятся. То есть ты когда заходишь, их особо нету. Но чем ты дольше находишься в каком-то помещении, на какой-то локации, их больше и больше и больше становится. То есть время работает против тебя. Всегда знайте, ребята, что время... Ля, вот эти мины очень дорого можно продавать у торговцев, я их собираю. Они безумных денег какие-то стоят, эти мины. Так, здесь, по-моему, был, ребята, 15 патронов в берете у нас, да? Не забываем, что у нас 15 патронов берете, нам хватит, в принципе, если что, нам надо Взрывного сразу мочить Навык скрытности У меня прокачан достаточно сильно Опа, блядь, бегает, видали там? Ля, ну здесь откиснуть можно реально Побежит взрывной Треснет тебя Остальные тебя начнут добивать Так, ну это не взрывной у нас, да? Ага, вон взрывной, ребят, сразу по нему делаем Хорош, ага. кто там? В касочке, идиот Ну ничего, ничего еще один. Ты умер? Или тебя ранил? Он умер. Сразу, ребята, чекаем патроны. Так, проверить патроны. Да-да-да. Сколько у нас там? Один из патронов. В принципе, пока хватит. Пока перезаряжать обоему не буду. Пока перезаряжать не буду. Тракторы, кстати, тоже можно лутать. Ну, в них в основном хлам, конечно. Ну, бывает, ребята, рандомно, понимаете? Бывает рандомно. Бля, здесь какая-то база. Самолетов или чего-то непонятного, да? Смотрим, что у нас здесь есть. Сейчас пойдем дальше, пойдем в груп, ребята. Мешки всякие на голову. Сильно я прям, ребята, лутаться прям не буду. Да? Только недавно, ребята, если честно, проснулся. Такой еще вяленький. Девятки, а это 45 ЦП. Я не выкинул их, нет. Можно состаковать. Патронов на самом деле хватает. Здесь очень много патронов спавнится на военках, на вот этих, на всяких. Меня, если честно, здесь интересуют, ребята, ремки на оружие. Ремки. Оружие изнашивается, да? И очень сильно интересуют э, патрончики, пацаны. Вот видите, вон он сладкий какой, видите? Сладкий, вон он ходит, да? Давай сейчас перезарядим винтовочку, но у нас, в принципе, перезаряжена. Опа, вот еще одного вижу. Смотрите, ноги, видите? Да? Можно врюхаться, ребят, на самом деле. Давай, Костян. Хорош. Ваншот, ванкил. Ага, второй меня заметил, ребят. Ну, давай отработаем, наверное, мечиком, ребята. Мечиком отработаем, да? Вот этого сладенького вот здесь. Меч у меня хороший. Доходягу ваншотит. Плотненьких таких чувачков, в принципе, с двух-трех двух, убивает ударов. Спокойненько, ребята, не торопясь, не хочу зафейлить, не хочу, ребята, тут как бы, ну. Не ори, сука, не дома, и дома не ори. Молодец. Вот и молчи. Рута здесь реально военного очень много. Может попасться, блин, всякие ништяки очень ништяковые, которые не попадутся нам на гражданки, ребята. Никогда. Очень много, ребята. Давайте чекаем. Уж прям все ящики подряд я, конечно, так почекаю. Военные ящики обязательно надо чекать. Ремонт здесь очень много всяких. Двигаемся, ребята, в губь. Двигаемся в вглубь. Простите, ребят, честно, болею. Болею, ребята, честно. Ухо так и не работает, кстати. Ухо так у меня не работает. Я надеюсь, ему не пришел. Капец. Я надеюсь, не царство а небесное ухо, ребята. Моему ушку. Надеюсь, все будет хорошо. Видите, ящиков сколько здесь. Именно военных. Именно военных, ребята. Не каких-то, да? А именно военных. Ну, пока суховато у нас. <какова> Особо дроп не падает, простите, так. Какой-то ништяковый. Но мы идем вглубь, ребята. Вижу магазин. Магазин на 45-го. У меня просто жопа ешь уже этих магазинов. Можно даже ля, -ля я не знаю. Не ремонтировать их. Давайте дальше двигаемся. Вон еще ребята лут. Главное, ребят, честно, в этой игре кабура тактическая. У меня их просто, ребята, уже тактических кобур этих. Ну я не знаю. Я уже там и... если Танюха на сервер придет, да, то мои стримы смотрит, знает, что ну Танюшка как-то все хочет со мной в этой игре поиграть. Я там уже Танюхи набрал, короче, все. Я и меч уже нашел, и пистолет ей нашел, и автомат ей нашел, и меч ей нашел, и одежду ей все нашел. Короче, если Станюха придет, у нее все будет просто вообще сосно. Все, она оденется, обунется, обуется, все, витамины у меня все, короче, для Танюхи есть еще. Ну, Станюха я знаком давно, она мой дружбан, она мой карифан. Поэтому как бы, ну, для карифана я сразу постарался, ребята, наутался, утался. Для Карифана все есть, короче. Для Танюхи, для Карифана все есть. И меч, и пистолет, и снайперскую винтовку. И все сделаем, ребят. Я и даже отдам все лучше. Себе оставлю чуть похуже что-нибудь. Если честно, я и хочу СВД-худ дособирать. Я начал собирать СВДшечку. Очень сосную СВДшечку, ребята. СВДшечка это топ на самом деле, да. Я себе оставлю мелкокалиберную, а Танюхе отдам СВДшечку. Да. 7,62 патрон. Ваншотит вообще просто, пацаны. Жестко. Ваншотит жестко она. Так, слушай, ребята, где-то орут вот эти доходяшки Давайте будем дальше двигаться, ребята. Блять, где он пищит? Ребята, страшно. Честно, честно, ребят, страшно. Понимаете? Ну, вот этот вот дрянь, вот эта, которая С4, ну, она, ребята, она трескает, и все. И ты в мир иной отправляешься сразу без права на респавн. Блин, я зашел через середину, ребята. Я помню, что должна быть где-то у нас в вглубь, в ребята, понимаете, в глубь мы должны спускаться. Вот здесь завалено, да, двери здесь нету. И здесь нету, ребята. Значит, мне надо идти еще правее, насколько я понимаю, да? Еще правее идем. Ладно, давай. Здесь, ребята, очень хорошее открытое пространство. Давайте попробуем правее пойти вот отсюда. Ступаем, ребята. Никогда, никогда, ребятишки, братишки, да? Никогда, ребята, очень близко к выходу не стоим, потому что ворота открываются, ребята, за, за, за бачочки на этот звук агрится, да. Ты просто открываешь дверь, стоишь такой, здравствуйте, Вася, а их там просто куча. Сразу выцеливаем, ребят, ха-ха, ля, он просто взорвался, он не взорвался. Видите как, вот если бы я там рядышком стоял, ребята, ну меня бы кот снова. ну для чего это, ребята, да. Делаем все чисто, делаем все красиво, ребят. Воу-воу, да-да-да, я нашел это место, ребята. Необходимо было нам немножечко правее, ребята, идти. Необходимо нам было немножечко правее. И я такой сразу голос у меня раз убавился. Потому что я, ребята, я, честно, я очкую. Честно, я очкую, понимаете? Ребят, ну кто не очкует, тот обычно сливает. Понимаете, да? Мои хорошие тигриные львы. Вы... Блять, толстяк! Здравствуйте. Один из патронов берите. О! Навык пистолета качнул. Два потратил, у нас, по-моему, восемь осталось, да? давай проверь патроны а что не хочет патроны Опа понимаю ребята вот еще один бежит ну-ка давай давай сосны иди сюда лагает все патроны кончили что ли я не понял почему вроде у меня должно было оставаться 9 тихо тихо лагает сервак ребята насколько я вижу лагает пойдет лагает сервак ребята насколько я понимаю троечка чё, у меня все патроны в билетке кончились серьезно ну-ка Проверить патроны. Патронов нету, что ли там? Ладно, ничего страшного, ребят. Мы обойму. Нет, есть патроны. Что за ватафак? Сервак, не вагай Ну реально, не лагай, проверить патроны. Убрать. Что с ним? Почему он не проверяет патроны? Есть, ребята, еще один способ. Это, по-моему, у нас, ребята, shift и Не проверяет патроны. Ребята, не проверяют патроны. В чем дело? И не стреляет не понял ребята бак ну-ка я стреляет не понимаю почему ребята беретка 97 процентов где Ой, блять пацаны понимаю где ты дрянь вижу один пойдет не понимаю, что с билетой, ребята? Давай попробуем ее перезарядить. А, у меня понял, ребята. Здесь такая механика, ребята. Бывает, пистолет клинит, два патрона посылает или что-то, да? Застрявшая пуля. Давайте попробуем, ребята. Если ты не угадываешь, тебе еще какие-то, короче, моменты. Застрявшая пуля. Он сейчас попробует, ребята, ее перезарядить, смотрите. Все, работает. Работает, ребята? Ну-ка, чекаем. Да. Была застрявшая пуля, пацаны. Семь патронов. Видите здесь как механика, ребята? То есть здесь пистолет может заклинить или еще что-то. И тебе предлагают, короче, ребята, варианты, да? Варианты тебе предлагают. Так, у меня как-то персонаж, ребята, слева встал. Я что-то не пойму, как мне переключиться, если честно. По бомбу, как обычно. А, я в режиме боя. Я в режиме боя. Все понял. Так, идем туда, ребята, дальше в губ. Семь патронов, не забываем, у нас беретки, если что, потом магазин переставим. И вот сюда нам надо, ребята. Здесь поищем. Здесь очень много лута. Блять. Так, да, где же вы? Очень страшно, ребят. Я назад, что ли, выхожу? Я назад, что ли, выхожу, ребята? Сюда зашли. Через трактор, помню. Вон она, да. Вот здесь должен быть, ребят, проход. Да, да, ребята. Вот он. Тихо, тихо, тихо, тихо. Не торопимся. Вон там проход, ребят. Он уже меня заметил, да? Я не зарядил патрон. Понимаю. Мечулю, давай доставай, брат. Зарядил? Мечулю, доставай. Уже поздно, ребят. Уже поздно выпендриваться. Тихо спокойно работаем работаем пацаны Всё. найс пошли не не нормально идем ребята я вспоминаю распоминаю расположение точек ребят нам сейчас вот сюда вот сюда ребята нам вон видите куда сейчас треснем сагарим сразу всех кто здесь есть давай Куда-то в шею попал, если честно. Сразу перезаряжаем, ребят, винтовочку. Полутаем немножко военного лута. Прям уж сильно пустым отсюда выход. Вот, видите, десерт-ыгол, нульцевый, просто новый. У меня их уже три штуки, но их можно будет, если что. Понимаю, ребята. Здрасте. Винтовка хоть у меня и с глушаком, но все-таки она какое-то количество зомби агрит. Если здесь, ребята, выстрелить, например, с дробовика... Будет, конечно, ребят, сасно. Патроны. 22 й калибр сыпется, ребята. Просто капец. Просто капец сыпется 22-й калибр, поэтому я его использую. Можно прям ну, не париться, да, как говорится. Стреляешь в свое удовольствие, ребят. Стреляешь в свое удовольствие. Ремки очень интересуют. Будем, ребята, туда продвигаться. Ребята, обязательно пишите, если нравится. Ребята, если такие местечки крутые, прикольные нравятся. Ребят, я знаю, здесь еще место. Я знаю еще бункера здесь. Много чего здесь знаю, ребята. Ага. Работаем, Костя. Работаем, Кость. Работаем, брат. Работаем. Помазал, понимаю. Но нашумел. Днем, ребята, по дропам. Видите, пацаны дропы лутают. Хорош. Ваншот, ванкил. Перезаряжаем. Найс. Nice. На двоечку убираем. По-моему, меня запалили. Давайте на троечку беретку. В беретке один из патронов осталось. Не паникуем. Давай, сладенький, иди сюда. Ты дурак, куда ты собрался? Для чего? Надо было тебе это. Так, ниже спускаться, ребята, если честно. Вот видите, здесь ниже спускаться. Давайте зачистим вот этот сектор. Потом ниже спустимся. Ниже очень много зомби, я помню, будет. Такая, ребята, знаете, здесь. Как вам сказать. Огромная площадь. Здесь тоже куча зомби всяких. Заодно посмотрите, что здесь, типа... Маски всякие, видите. Здесь прям, ребята, есть схроны. Вот это что такое? Рюкзак, да? О, блин, ну рюкзак классный, ребята. Я бы вытащил рюкзак. Ну ладно, если ценного ничего такого прям не найдем. Здесь, ребята, я вам сейчас покажу прям есть полки с лутом с ништяковским. Прям полки, ребята, понимаете? Здесь прям каландайк есть. Ну, здесь в основном всякие антибиотики лежат, да? Это мы в какой-то отсек зашли. Так, а что здесь по освещению? Ну, темновато вам будет на стриме, на самом Ой, на видосе, на самом деле. Такая, знаете, ребят, выживалочка такая. Ля, с погруженницами Мне надеюсь, вам нравится, ребята. Обязательно чекайте. Еще есть ребятишки, братишки. Ага, лежит там, да? Блять, это что здесь? Ля, здесь трупаков сжигали или что это такое, ребята. Давайте двигаемся туда, дальше. Не знаю, насколько серия затянется. Но пошли туда, ребята. В самом низу, ребята, что это Это постирочный центр какой-то. А вот, да, еще тут. Ребят, смотрите, здесь сколько просто ящиков. Что здесь у нас? Лязом Бакин начинают, ребят, спавниться. Очень очень жутко становится, если честно, очень страшновато становится. Долутался? Слишком быстро бросаю лутание. Смотрите, сколько здесь ящиков, ребята, всяких, видите? Персонаж не долутался еще, а я уже, короче, типа, побежал дальше, да? Станину жестко не трачу, ребята, Бегают трусой. Ну, долго, долго ты, конечно, ищешь, брат. Мина. Мины, ребята, берем Мины безумных денег какие-то у торговцев стоят, ребята. Их можно прям продавать. Не то, что там они там что-то нужны, но они стоят бабок у торговцев. Да, что-то, короче, ребята, обно обнова встала на самом деле. Вроде бы баги должны фиксить, но что-то немножечко пока... Паги присутствуют, да? Видите, я как бы вроде даутался. Лять! Зомбаки там орут. Вовсю уже. Неподготовленным, ребята, если честно, кому-то может показаться, что типа ляда здесь, типа камон, изи катка. Ну, блин, ребята. Если ты, конечно, прям тигрин. Колчан, ребята. Колчанов у меня уже жопа ешь на самом деле. Около пяти или 6 штук. Их тоже надо будет продавать. Один Танюхи оставим там. Вот они, видите, сасные, ребята, да? Вот они, ребята. Они спавнятся все больше и больше, ребят, чем ты дольше здесь находишься. На 22-й тебе в хэдшот, братан. Я не перезаряженный, понимаю. Троечку, бегета достаем, начинаем. Хорош, сколько в бегете патронов осталось? Проверить патроны? Три патрона, ребят, на самом деле, уже как бы, ну, дело туго. Если что, мечом будем добивать. На двоечку перезарядим, ребята, нашего хантера. там внизу они да опачки вот они опачки ребята закрываем покойно так секунду ребята кто-то пришел паузу паузу так ребята запись возобновляется у нас сын со школы у меня пришел сын улька мой старший Пришлось его запустить дом. Думал, может быть, не запускать его. Потом думаю, ну ладно, запущу все-таки его домой. Так, ребятишки, братишки, 20 минут уже мы пишем. Я думаю, минут до 40 серию можно будет сделать. Попросил детей повести себя потише. Но дети такие дети, поэтому они будут бегать орать. Друг друга под вешать. Так вешать. Ну, ну, ну, папа я, ребята, что поделаешь? Что поделаешь? Ну, папа я. У меня двое прекрасных сыновей. Я их очень сильно люблю. Так, ребята. В беретке три патрона у нас осталось, да? Не забываем. Ребята, дети это цветы жизни, я их обожаю, если честно. Очень мне нравится. Отдал бы в детдом, да только никуда не берут. Так. Шуточки, все, шуточки, мои, ребят. На самом деле я очень детей люблю своих. Так. Вижу, ребята, сладкого пациента. Это все рофт, пацаны. Детей я заводил, так сказать, со всей ответственностью. Поэтому, типа. Блядь, и там, короче, взрывной где-то, ребята. Блин, три патрона в беретке у меня. Сейчас можно совершить ошибку, на самом деле. Давай, вот выясним. Понятно, мы его не заваншотили, у него каска. Он куда-то побежал. Блять! Вот оно, ребята, про что я вам говорил. Вот оно, ребята, про что я вам говорил. Достаем мечик. Мечик достаем, братан. Вот оно, ребята, про что я вам говорил. Вот еще. Вот оно, ребята, про что я вам говорил. спокойно ребята. Сразу давайте. Еще один бежит, да, сладкий? Мы тебе сейчас так, убираем меч У тебя сейчас винтовочки, винтовочку хочу Кого? Чем дольше здесь находишься, ребята, тем их больше будет На тебе, лукошка Ля, каска его, конечно, его защищает Он, видите, он в каске, ребят Успей перезарядить, ребят Вот ты живучая, тварь О, ребята, понимаю Ребятишки, братишки, понимаю я очень сильный Ох ты! Ох-ох-ох-ох-ох! вот вот вот ребята, я вам про это и говорил, что здесь... Спокойно, ребята. Куда проникнут они? Нет. Вот, ребята, я вам про что и говорил. Вот про что я вам, ребята, и говорил. Понимаете, здесь очень опасно, на самом деле. Так, что у меня по метаболизму? В этой яме вроде рано. c 1 c 1 В принципе, ребята, я выживу, все хорошо у меня будет. Здесь, ребят, на самом деле опасно, понимаете? Это как бы, ну, не... ну, ребят, я знаю, я поиграл, как бы, достаточно много часов в эту игру. Капец, просто, ребята, их здесь. Да, меня зажали, ребят. Меня зажали их огромная куча просто везде. Огромная куча, ребята. Патовая ситуация, на самом деле. Хорошо, что они сюда не могут пролезть, иначе просто, смотрите, там раз, два, три, четыре, и здесь их сколько. Ну, зато контент, да, зато контент. Пацаны, вы давайте, короче, это мой домик здесь, да? Я здесь, пацаны, живу. Блядь, просто, ребята, жесть. Давай, до свидания. Винтовочку зато пока покачаем. Опа, блядь! Понимаю. Давай. Оказывается, они сюда могут проникнуть, пацаны все таки это не имба место метаболизм рано c1 рано c1 спокойно ребята отстреливаемся без паники без паники ребята отстреливаемся вот здесь они меня могут запросто похоронить ребята и весь луч все все моя винтовка все останется здесь ребята понимаете все, там все здесь останется ребят честно давай опа Работаем мечом, ребята, в тесных пространствах. 58 ХП, ребята. Если честно, мне надо бы засейвиться, надо полечиться, ребята. У меня жесткие раны, ребят. Я вытекаю, я вытекаю, ребята. Толстого, ну давай. Спокойно, ребята, восстанавливаемся. Так, замираем, ребята. Раноцер один, раноцер еще один идет. Три патрона в бегете, запомнил Два, все. Бегета пустая. Ребята, раны, С1, С1, буллинг, сознание, инвентарь. поехали, ребята. Это выживалка, это все нормально, пацаны, здесь такое бывает. Мы сейчас хаваем обезбол, обезболивающее, чтобы у нас пацан просто на наркоте, короче, немножко побегал. Съедаем, съедаем, обезбол, найс. Жгуты нам не нужны, Тактическую. ага, ага, ля, я, короче, для пошива набор не взял, Да. Но ничего страшного, у нас реально плохо персонажу, плоховато. Но ничего, ничего, ребята, мы живем, мы живем. Так, ребята, плюс троечка, троечка, ребята, беретку. Беретку нам надо поменять, ребята, обойму. Сколько у меня осталось в беретке? Патрончиков заряжаем. Плюс, ребятишки, братишки, поехали сразу. Пуля 9-миллиметровая. Беретку убираем в карман, ребят. Да, беретку убрали в карман. Берем беретку, ребятишки-братишки, сейчас, секундочку. Да, пустую обойму. И берем, ребята, пуля 9-миллиметровая, дезаряжаем ее. Честно, честно, ребят, я говорю, как бы, да, я же не шучу, ребятишки-братишки. Здесь можно реально гребсти. Тем... Короче, чем ты сиськи больше мнешь, тем больше, чем тяжелее тебе будет отсюда, ребят, выбираться. Ну, блядь, зомби просто будет орды, орды. И, короче, ребята, да, это может противно кончиться. Давай поработаем с мечом немножечко. Так, я отсюда же убежал. Смотрите, они опять заспавнились, видите? Ну, просто жесть какая-то, да, ребята? Вот меня еще один палец, ребят. 56% хп. Так-то мне неплохо наваляли, если честно. Давайте мечом попробуем поработать, ребят. Потише себя повести здесь. Видали? Доходягу ваншотнул. Доходягу ваншотнул. Мы отсюда же пришли. Мы так и, ребята, тот низ не заутали, где самое сочная лежит, да? Где-то взрывной, ребята. Заряжаем. Потом заряжем. И в каске. Ну, я ваншотнул его. Так, ребята, вижу взрывного. Блять, его бы треснуть. Блять, мне. Хорош. Хороший выстрел, на самом деле. Опасненькая ситуация, ребят, опасненькая У меня, кстати, ночное, ночное видео Ля, вот этот бак бывает, короче, ребята Достаем билетку, потом давай назад Достаем вот этот И, Ребят, целимся, выстрел Работаем, работаем, ребята Работаем, работаем Не очкуем, все хорошо Все хорошо 56% хп, пока у меня не восстанавливается Просто сагрил опять кучу всех Похоже, да? Ну, хочется винтовку мне покачать, ребята. Если честно, тут бы с, с мечиком бы чисто поработать. Знаете, с мечом чисто. Как Наруто, она. Пошлите, ребята. 50... 56% ХП у меня, ребят. Блядь, их сколько, пацаны. Ну, это просто, блядь, пиздец, честно я вам скажу. Ребята, это просто жопа. Это жопа, ребята. Это, пацаны, жопа. Это жопа. Так, это к выходу мы идем. Нет, нам к выходу не надо, ребята. Нам надо туда спуститься, да? Я, если честно, уже потерялся, ребят. Да, это мы к выходу идем. Я, ребята, если честно, уже немножко потерялся. Вот эти зомби меня немножко сбили с, с толку. Так скажем. 35 минут записи, ребята. Эх, то бы место вам показать, ребята, да? В 40 минут уложится. Ну, если что, немножко подумаю. Вот, смотрите сколько. Просто, ребята, я вам говорю, здесь как бы, ну, блядь, опасно. Опасненько, опасненько, ребят, на самом деле, да? Работаем, Костян, работаем потихоньку. Это выживалка, чего вы хотели? Это же выживалка. Все правильно, все правильно. Это у тебя должно быть... За яички тебя должно держать. За яички должно держать. Так, ребят, вот эту дверь можно закрыть? Нет. Интересная база, да? Понимаю. Додик у нас здесь. Тихо, работаем. Закрываем. Санитария. Это, короче, туалет, он нам не очень интересен, если честно. Так, мне надо туда, ребята. Мне надо туда. У -у -у. Здрасте. Дверь, ребята, желательно закрывать. Ну, потому что, знаете, набегут просто со всех щелей, и все. Ребят, не знаю. Блин, вот мины я продаю. Мины я продаю, да? Но у меня вот такая теория, я не знаю, ребят, тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Можно ли, пацаны и девчата, знаете, вот я просто, интересно мне. Например, э отступление, да, свое прикрывать миной. Ну, вот, грубо говоря, да, я захожу в помещение, да, вот смотрите, да, например. Вот, например, я зашел сюда, взял вот сюда мину, положил и пошел лутать. Доходяги бегут, бах, на... Нами... <свот> спокойно, брат, спокойно. Спокойно, братик, спокойно, все хорошо. Полежи, полежи, успокойся, все хорошо, брат можно интересно так или нет как вы думаете ребят как вы думаете это что за патроны и 138 полная коробочка опять же я не знаю это работает здесь так или нет или только на игроков мины срабатывают надо эту теорию нам как-нибудь проверить попробовать для консервы конечно долго хранятся очень вкусно берем консервы ребята надо всегда собирать потому что консервы они Долго портящийся продукт Так, это что, 45-го мне падают патроны Девяточка есть, ребята, патрончики есть, все хорошо Жизни начали восполняться 60% Жгуты, бинты, все есть, как бы, живем, живем Я знал, куда я иду, поэтому я подготовился Я подготовился, я знал, куда я иду Так Все, давай выходим отсюда, ребята То место, то место мне очень вам хочется показать Очень хочется вам показать то место это нам надо на лестницу, ребята. Спокойно, ребят. Вон там их много, да? Мы, короче, дриснули вот сюда, ребята. Дриснули вот сюда. Спокойно, да? Мы дриснули, ребята, вот сюда. На... Блядь, пикает где-то, сука. Где-то, сука, пикает. Ох, страшно, ребята. Как отсюда выбираться? А где пикал-то, ребята? Кто пикает-то? Вижу, который пикает. Так, ребята, нам знаете, как надо сделать? Мы берем двоечку, ребята, да? Заряжаем, вон того сразу хлопаем, ребят. Промазал, понимаю, меня. Он тот палит? Вон тот... Да, палит меня. Палит, ребята. Костян, давай сейвимся. Единичку. Что с ним? Убился, чел. Блять, сколько вас здесь? Просто, пацаны. Просто сколько вас здесь! Костян, что делать? Что делать, Костян? Ребята, вон того надо хлопнуть. Он тут меня очень сильно пугает, очень сильно бесит, ребят. Хорош. Блять, шумлю, пацаны. Про... Блядь, там целое. Ребята, мне кажется, пора нам отсюда, если честно, выбираться. Если честно, пора нам отсюда выбираться. Я что-то боюсь здесь остаться, ребята, навсегда. Я очень боюсь здесь остаться навсегда, ребят. Честно боюсь. Понимаете, вы смотрите, сколько их. Это просто жесть какая-то. Блять, крыло самолета мешает. Ребят, меня это очень пугает. Выживу я здесь или нет? Или меня заберет этот ангар? Винтовку качаем. Бежит, бежит, бежит. Ой, пиздец, пацаны. Ой, пизда, пацаны. Давай, Костянка, будем выбираться-ка мы отсюда, а? Что-то мне, ребята, это не нравится. Все, дело. Я чем больше стреляю, ребята, тем больше я их привлекаю. Надо, ребята, похоже, короче, работать здесь только Мечиком Чем больше, ребят стреляет, тем больше я их Привлекаю Иди сюда Опасное выживание, сасное Опасное, сасное, ребят Блять, не могу из-за текстуры Я бить мечом Я чувствую боль Я истекаю кровью Брат, терпи Брат, терпи Метаболизм что у нас? рано c1 рано-це-один. Инвентайк. C1. Давай без треснем. 78 процентов хп. Можно, конечно, перевязаться было нам. Но я пока, ребята, повременю с этим. Поехали, Костян, дальше. Иди сюда, сладкий. Сладкий, иди сюда. Сколько, блядь, зомби? Просто жесть какая-то, ребята, как будем выживать. Идут ко мне. Сзади тоже, да, уже зомби. Oh. Вайк. Запрыгнул в тот момент, когда я отвернулся. Пока раны C1, раны заживляемые. Я здесь не могу ударить, ребята. Понимаете, здесь баг. С одной стороны это хорошее место, с другой стороны это плохое место. Да, ребята, я чувствую, что нам надо бы уже, если честно, полечиться Давайте, c 1 лечение, бинтик наложим Быстренько, ребята Раны не очень опасны, тем не менее Чаечек, давай еще Бинтиком Немножко, а то мы так вытеким, все, ребята В конец Весь отбитый, ребята, весь просто Персонаж уже у меня весь, ля Бедненький мой, давай, бейсболы еще треснем, брат Давай на наркоте пошли Короче, ребята, если честно, давайте мы перестаем, короче, стрелять. Идем на мечики чисто, пацаны, как спецназ ВДВ ГРУ. Идем на холодном оружии. Я боюсь, что мы отсюда просто, ребята, не выберемся. Надо уходить, ребята. Чувствую, надо уходить. Вижу взрывного, ребята. Троечка. Готов. Да, пацаны. Жестко. Жестко, пацаны. Еще двое бегут, но это капец, ребят. Это просто какой-то трэш, ребят. Это просто какой-то трэш. И там вон еще один, ребята. Надо выбираться. 40 минут серия. Я думаю, мы сюда еще вернемся, да? По кайфу сделаем. Наверное, только будем мечом работать тогда. Особо ничего такого ценного мы не вынесли. Но они спавнятся, ребята. Безумно зомбари спавнятся. Блять, в мусорке застрял. Понимаю, пацаны. Давай, иди сюда. Давай, иди сюда. Или все-таки уже добежать до туда. Ну, 40 минут серия уже идет. Эх, скажут, Костян трус. Костян не показал. Костян слабый, костян не тигриный лев и так далее. Пошли, пошли. Ай да, пацаны. Мечом работаем. Вниз сюда хочу спуститься, вам показать, что там. До да, сюда сладкий. Работаем мечом, ребят. Работаем мечом, давай. <свеч> Меч тихое оружие. <свеч> <свеч> Эх, как бы нам, ребята, не откиснуть? Я надеюсь, серия запишется. Я надеюсь, серия запишется. 2%. Ой-ой-ой, блядь, какие там звуки, ребята. Ребят, какие там звуки. Прикиньте здесь, Тихо-тихо. А, Уходим. Отступаем и бьемся. Отступаем и бьемся, пацаны. Так. Вот здесь, ребята. Я знаю, здесь склады очень сочные, ребята. Лута здесь, конечно, очень много. Вот, смотрите, ребята, видите здесь лут какой? Отвертки для АК, патроны, барабан для РПК. Ребята, здесь очень сочный лут местами лежит. Ну, сюда стоит ходить, конечно. Ну, типа, ребята, очень опасно здесь, на самом деле. Еще выбраться надо, понимаете, ребята? Надо еще выбраться отсюда. Это вам не ля, да? Понимаете, да? Видали, ребята, стеллажи? Просто смотрите, ребята, просто стеллажи, смотрите. Просто коробки лежат. Коробки лежат просто, ребят, понимаете? Ну, капец. Жесть, да? Куча, куча коробок. Вот здесь, ребята, я вам покажу сейчас ящиков. Просто куча. Смотрите, смотрите. Вот здесь. Отмычка. У меня уже ложить некуда, если честно, типа. Но мне рюкзак мешает. Ага, берета почему-то ползает. А, потому что у меня, ребята, я понял. Я понял, ребята, у меня там карманы продырявились. Поэтому он в рюкзак все закинул. Поэтому он все в рюкзак закинул. Не, ну куда я хотел прийти? блять, ремка полная просто, понимаете? Типа, камон, ребят, да? Здесь очень много сосного лута. Градусник. Для дома, да? Повешать и видеть, сколько на улице жара. Не жара. Холодно, не холодно. Парашют, понимаю. Не знаю, для чего парашют, ребят, честно. Ну, возможно, его торговцам можно неплохо продать. Ребята, обязательно пишите, стоит ли дальше нам, ребята, типа, ну, вот такие местечки какие-то, короче... Блять, отмычка. отмычка. Отмычечка, ребята, царская. Стоит ли, ребята, нам писать серии, вот такие интересные местечки какие-то, ребята, погружаться? Здесь, знаете, сколько бункеров подземных? Капец. Практически в каждом квадрате есть подземный бункер со своими какими-то, короче, ребята, ништяками, со своими какими-то опасностями, понимаете? Типа, камон. Если вам интересно, обязательно, ребят, пишите. Будем дальше продолжать снимать, ребята. Все-таки ролики нужны на канале такие, да. Тем более скам сейчас так немножечко популярность набирает, если честно. Но это я знаю за чего типа. Это просто потому что Шимора начал скам писать и все подхватывают, ну типа ля. Ну если топы снимают, как бы стоит снимать, потому что рекомендации лучше начинают работать. Честно, ребята, да. Шимора немножко начал снимать и все и все кинули снимать и правильно делают, потому что YouTube тогда будет рекомендовать, понимаете? Я вам даже так скажу, ребята. У меня один стрим набрал. Вот мы, короче, да... Ой, это чувай, мац, ты жилет, пацаны, нульцевый. Один стрим, короче, вначале мы что-то ночью с вами сидели, залипали. Мои сладкие, вам спасибо огромное за это, за то, что вы со мной. Антошка там сидела, на анонимчик, короче, сидели, да? И он всего набрал 90 просмотров, ребята, да? 90 всего. Ну, то есть маловаса, да? Но по истечению времени, я смотрю, там уже около 170 просмотров, понимаете? То есть э, стримчики кто-то в записи даже пересматривает. Возможно, любители скамчика, короче, о, ищет, ищет, и опа-на, о, и смотрят, правильно? Представляете, то есть было 90, стало 170, то есть, ля, люди смотрят, скам, единственное, они подписываются почему-то, ну, потому что я бородата чепуха никому не нужен, поэтому, как бы так, ребят, да? ничего страшного, в принципе, вот эти ящики я лутал, нет? Света шумовая, бла-бла-бла. Вот тут в коробках, ребята, тоже очень много всякого бэта. Я, по минимуму, ребята, утаюсь, честно, по минимуму. Потому что, ну, все-таки серия, 48 минут уже, ребята, серия прям затягивается. Понимаете? Я надеюсь, вы посмотрите от начала до конца ее, надеюсь. Вот такое местечко, ребята, я вам далеко еще не все здесь показал. Здесь огромные еще есть, короче, территории пространства. Да, вон там есть, короче, ребята, смотрите. Ну, такое, так скажем. Умри, пожалуйста. Ну, пожалуйста, выпустите меня, ребята, отсюда. Давайте я домой пошел, пацаны. Хорош! Ля, пацаны, ну хорош! Давайте я просто пойду, пацаны, типа, ну все. Сюка, бегут. Ребята, слышу, толпа бежит. Пиздец, пацаны. И девчонки. Тихо, тихо, тихо! Попал. Дрянь, попал. Второй где? Где второй? Вон он. добежишь ты до меня сегодня или нет на этой неделе? Опа! Кстати, они когда падают. Ребят. Они когда падают, они получают урон. У меня здесь такая позиция неплохая. Слышу, ребята, они сагались многие. Они получают урон, ребят. Они получают урон. Здрасте. То есть их потом убивать легче. Видали тут склады, ребята, да? То есть сюда приходить, лутаться. Если все досконально здесь, ребята, лутать. Прям доскональненько. Здесь прям можно очень много лута отсюда выносить. Но я как понимаю, ребята, эта локация все-таки, знаете, для кого? Для сквадиков, ребят. Ну, типа, знаете, два... Блять, попал. Два-три человека сквадики, да? Ну, потому что одному здесь реально тяжечка, тяжечка, ребята, видите, да? Тяжечка. Поджимают где-то зомбачки. Вот, видали здесь просто, ребята, коровы? А, здесь, кстати, есть... Здесь есть, кстати, очень ценный лут в виде, ребята, консервов. Консервы можно найти только на рыбном заводе и тут. Понимаю, ребята. Жадность фраера, пацаны, сгубит. Видите, вот эти, давайте съедим сразу. Консервы нам дают э, волокно, по-моему. Ну, консервы, ребята, такая... Пища редкая достаточно. Консервы. Плюс, представляете, консервы очень долго хранятся, да? Я одну консервку с собой вынес. Глядь, рюкзак вот этот выкинуть, что ли, пацаны? Ну, типа консервов набрать, что ли? Я еще рюкзачки понахожу где-нибудь. А консервы, ну, это такое, на самом деле. Ну, давай консервов соберем, ребята, да? Консервы, не видите, они хранятся долго. И очень много всяких метавинов, витаминов в себе имеют. Волокно, молокно То есть, ребят, реально... Так, сколько? 51 минута, ребята, уже запись идет. Да, понимаю, ребят. Давайте будем выбираться, ребята. Я вам покажу, что я отсюда выбрался. Да. Что я тигриный лев, что я смог это сделать. Мы просто сейчас Шеста. до выхода доберемся и на этом остановимся. Костян будет выбираться, ребята. Главное сейчас не наделать ошибок в попыхах. Представляете, там еще можно посмотреть, там еще можно посмотреть там. То есть, ну, куча-куча здесь всего на самом деле, ребят. Так откуда я пришел, ребята? Пришел я вот отсюда. Да, вот отсюда я пришел. Покойненько, ребят. Работаем. Без паники, главное, ребята, главное здесь аккуратно себя вести, по минимуму шуметь, по максимуму внимания. и все будет хорошо, ребят. И все будет отлично, все будет хорошо. Все будет найсово. Не вижу пока зомбарей, ребята. Как мне выйти отсюда? Так я вижу. Открытый ангар, я отсюда и пришел. Очень огромные здесь места, очень огромное пространство. Да-да-да, отсюда я пришел. Бежим, ребята, уходим. Уходим, ребята, потихонечку, потихонечку. 50 минут серии получилось достаточно интересно. Где выход, ребята? Блять, а где выход-то? Где выход-то, пацаны? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ля, ребята, еще выход бы найти, если честно. Очень сильно боюсь я, ребята, взрывного челика. Так, это не взрывной, пацаны. Бля, где выход-то, пацанчики? Где выход-то, Ой-ой-ой, а? пацаны, ой-ой-ой. Где выход-то, сюка? Пацаны, где выход-то? Отсюда, интересно, можно выйти, а? Лять, их просто спавнится. Безумная какая-то куча, пацаны. Сейчас сюда все побегут, да? Я успею прошмыгнуть, пацаны? Сука, я слышу пикующего. Ребята, я слышу пикующего. Я вышел. Так, ребята, беретку. Блядь! Это было жестко, пацаны. Это было жестко, пацаны. Я был на волоске. Я был на волоске, ребята, я был на волоске, он бежал за мной, я смог это сделать, ребята, где мои моя вас? Так, я вышел с другого входа вообще, да? Я вышел с другого входа, сейчас, ребята, добежим до Нивы. Добежим до Нивы, ребята, сколько серия? 53 минуты, ребята, будем на этом заканчивать. Очень, в принципе, такая потненькая, потненькая серийка получилась, достаточно интересная, ребята. Блин, ребят, буду вам очень безумно благодарен, если поставите лайкосик. если вам такое нравится на канале, ребята, обязательно. Что у меня с, со станиной метаболизм? Ну, рука сломана. c 1 понятно. Рука сломана, ребята. Похоже, кто-то навалял мне. Станина упала. Ложусь в тачечку, ребята. Все-таки я тигриный лев. Я это смог сделать. Я вам показал, что, что я хотел показать, ребят. На самом деле, туда бы с квадиками бегать. 2-3 человека было бы, конечно. Мы, я помню, с Кеншиком туда бегали. Ну, нормально прям разбирали пацанов нормально. Ребята, вам огромное спасибо за просмотр. Если такое нравится, пишите. Пойдем еще в другой бункер. Другие места интересные посмотрим. Для утани и так далее, ребята. Э -э ну что? вегите себя, своих родных и близких, ребята. Э -э Опнял, поднял, покружил, поставил на место. Люблю, целую. Цинк. До скорых встреч.